Всем доброго времени суток, с вами как всегда Могивара. И сегодня мы будем проходить испытания пиратов Не знаю, какое-то нашествие в игру а, вот этих ребяток И у нас пиратское оформление, там всякие скинчики И сегодня мы будем проходить испытания на 10 гем гемов Попробуем его на 3 звезды забрать, естественно мы его заберем а, Я вам покажу как Итак для начала мы выбираем зелье э, скелетов и выпускаем на адскую башню. Сингл-инферн, вот это вот. Дальше голем ледяной и 4 бомбера вот этих супер, которые за черный лексир. И также мы выпускаем рейдж для того, чтобы наши боулеры хорошенько справились с задачей своей, уничтожив всяких скелетиков. И самое главное это сбить ратушу, ну и по возможности убить... Э, Орел. А если вы его даже не заберете, то все равно это уже в плюс. Так, мы забираем Орел. И в целом последняя тычка от боулера. Мы забираем ТХ. Итак, с правой стороны выпускаем королевского э, варвара. Дальше с ним двух ведьм. Семь боулеров. Королева. Варден. И прожимаем короля сейчас. И после этого прожимаем вардена, чтобы все варвары были под Действие способности а, вот этого круга. Дальше выпускаем рейдж, чтобы там все побыстрее прочистилось. И внизу слева мы начинаем уже третий заход. Сейчас выпускаем двух валик. Супер валик, которые а, также рейдж вниз а, после уничтожения а, оставляют. Электродраконов всяких там... В... По вашему выбору, там, не знаю, магов можете еще выпустить здесь остальных юнитов. Но, в принципе, я вижу, что наши войска справляются. Вот. Ну, я выпускаю всех остальных. У нас остается один одно заклинание невидимости. Не знаю, хотелось бы куда-нибудь... сюда возле а она умерла от бомбочки ну ничего страшного и у нас остается ну достаточно войск даже два героя остается что самое главное чтобы добить оставшиеся построечки нам необходимо реально хотя бы чуть-чуть войск чтобы быстрее все забить у нас еще в запасе 40 секунд 6 процентов остается добить у меня это получилось сделать атаку только с третьего раза, с 3 раза а, на три звезды. Поэтому не знаю, как у вас, но это испытание достаточно легкое. Вот. И последний процентик. Вот и все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.